Вам нужно гармонизировать, например, себя, там, свою жизнь с семьей. Если вы хотите, чтобы оно взяло и гармонизировалось, а вам для этого нужно одну практику пройти, но ну, вы какой-то, значит, наивный, вот тот ребенок трехлетний, которому вставили сознание 30-летнего, а потом вынули, и он ребенком дальше и остался. На самом деле вы пока себя не измените, пока одно не уберете и другое не вставите, у вас все равно ничего не получится. Поэтому это серьезная работа над собой постоянная регулярная. Я вам сейчас дал одну практику, но ну, по сути это наша практика, это комплекс неких упражнений. Я думаю, вы это поняли, да? Сейчас еще отзывы почитаем, что вы там написали. Но ну, я думаю, понятно, что мы пошли по ступенчато от одного от простого к сложному и так далее. И в этом мы прошли некий путь, который на вас как повлиял? Ну, сильно чуть-чуть, да? Вообще маленько. А вы хотите глобальных изменений в жизни? Я вам хочу на это дать рекомендацию. Берите ручку, записывайте. Вам нужно ежедневно серьезно работать над собой. Если вы хотите решить свою жизненную задачу какими-то там точками маленькими, то скорее всего у вас не получится. Если вы еще в это и не вкладываетесь, то ну я вообще тогда не знаю что, что там какие результаты вы получаете